«Утро на Пхукете». Немного слов в конце стихотворения По букве в строфах обретают суть, как в памяти былые впечатления, Как если поутру податься в путь, Слепые улочки, развилки, направления, На горку, к морю, разом вверх и вниз, и на песке холодном размышления Зачем так скоро пробегает жизнь? Разлук и встреч все те же повторения, Садов и рощ пленительная сень, И старости немое приближение, Как миндаля естественная тень.